В начале месяца с 1 по 3 число Венера будет в благоприятном аспекте к Сатурну и Плутону и будет затронут ваш 12 и 10 сектор гороскопа. В этот период удачно могут решиться дела, связанные с финансами, особенно если был какой-то очень важный вопрос, который вас волновал, выплата определенная или то, что вы долго ожидали, Сейчас по этому аспекту данный вопрос может решиться. Помимо этого, данный аспект может давать интенсивность переживаний, чувств, которые вы сдерживаете. Это то, что происходит внутри вас. И это может быть связано опять-таки с какой-то ситуацией, которая и ранее возникла, но почему-то вы об этом начали думать только сейчас. 3 февраля Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов, переходит в Ваш 12 сектор, в знак Рыбы. Это значит, что в ближайшее время Вам больше подходит работа в уединении. Это хороший период времени для того, чтобы обратить внимание на свои мечты, цели, желания. Это время, когда Вам нужно в своих желаниях отделиться от тех людей, которые, возможно, оказывают на Вас определенное влияние. Это тот период, когда вы начинаете осознавать, чего вы хотите на самом деле и начинаете следовать зову своего сердца. Очень интенсивный период будет, начиная с 17 февраля по 10 марта. В это время Меркурий будет ретроградным в вашем 12 доме. И это период погружения в какую-то работу, деятельность, особенно если вы заняты интеллектуальным трудом, в таком случае это будет период интенсивного погружения в разработку какого-то нового проекта. Это может быть желание отточить мастерство в вашем деле или же исправить недочеты, которые были ранее допущены. В любом случае это очень хорошее время для того, чтобы разобраться с какими-то важными вопросами, на которое ранее у вас просто не хватало времени. 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 12 и 2 сектор гороскопа. Это очень хороший аспект для креативных идей, для нестандартных решений тех вопросов, которые назрели. Этот аспект может дать неожиданную встречу, контакт с другим человеком, важное обсуждение. Но в то же время многое, что будет происходить в этот период, будет иметь отношение к теме финансов. То есть в этот период времени вы можете очень быстро решить какой-то важный финансовый вопрос и даже подойти к этому решению с неожиданной для вас стороны. 7 числа Венера, планета красоты, любви, гармонии, переходит в знак Овен, в котором будет находиться по 5 марта. Дорогие Овны, Венера будет находиться в вашем знаке, и в этот период вы можете испытывать сильное желание что-то менять в своих отношениях. Возможно, будет слишком много инициативы исходить от вас, поэтому старайтесь в этот период времени все-таки не только обращать внимание на свои желания, но и прислушиваться к мнению других людей и к желанию своего партнера. В то же время Венера в первом доме ставит акцент на том, как вы выглядите, как вы себя ведете в обществе. Это период, когда очень важно обращать на эти темы внимание. Венера ⁇ это планета, которая отвечает также за коммуникацию, взаимодействие и за тот момент, когда получается найти общий язык с другим человеком. И именно этим качеством нужно будет обучаться вам, эти качества нужно будет усовершенствовать, работать над ними, как раз когда Венера проходит по вашему знаку, время для этого идеальное. 7 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые сейчас находятся на вашей оси 4 и 10 дом. И повтор этого аспекта будет 27 числа. И в это время могут... Удачно складываться дела, связанные с подписанием бумаг, документов, если они имеют отношение к теме недвижимости. В это время получится найти баланс между домом, семьей и вашей работой и карьерой. В этот период могут происходить важные обсуждения ваших дальнейших перспектив и жизненных целей. 9 числа Венера соединяется с Лилит и Хероном в вашем первом доме. И 12 числа она еще будет делать, находясь в этом соединении, напряженные аспекты к лунным узлам. Этот день и, в принципе, период с 9 по 12 число может оказаться достаточно напряженным в плане личных отношений. Это период, когда не стоит подписывать важные бумаги, документы, принимать серьезные решения касательно сотрудничества с другими людьми. Обращайте внимание на то, что происходит в ваших взаимоотношениях с другими людьми. Лилит, которая будет проходить по вашему знаку до октября этого года, многому вас научит в плане того, как контролировать свои эмоции и как правильно взаимодействовать с другими людьми. И в целом это будет первый момент значимый, который обратит на себя ваше внимание. Поэтому будьте внимательны и анализируйте. 9 числа будет полнолуние во Льве в вашем пятом доме. Полнолуние — это кульминация получения результата в каком-то деле. Это первое полнолуние после затмений, так что оно будет проявлять себя очень ярко. Полнолуние в пятом доме имеет отношение к нашим эмоциям, переживаниям, чувствам, к детям и к тем темам, которые нас очень волнуют и к которым мы относимся очень эмоционально, поэтому вы сможете увидеть свою четкую сформировавшуюся оценку какой-то ситуации, которая происходит в вашей жизни. Это своего рода итог вашей деятельности. Это возможность получить результат в каком-то деле и это ступень, которая позволяет вам двигаться дальше. То есть, получая результат, вы ставите новые цели и у вас появляются новые желания. Пятый Дом также сильно связан с нашими желаниями, с тем, чему, чего мы хотим больше всего. И это Полнолуние может как раз-таки подчеркнуть эту тему, что вы начнете очень сильно к чему-то стремиться. 16 числа Марс, планета активности, переходит в знак Козерог, в котором будет находиться по 30 марта. Козерог это ваш 10 дом и Марс это планета, которая управляет вашим знаком. Поэтому прохождение Марса очень важно для вас. На данный момент времени Марс будет находиться в сильном положении, и это даст вам возможность проявлять инициативу, которая будет вознаграждаться. Это даст вам возможность действовать, добиваться поставленных целей самым кратчайшим путем. Марс в Козероге очень продуманный, поэтому обстоятельства будут вас склонять к тому, чтобы дважды подумать перед принятием определенного решения, чтобы не спешить, но в то же время действовать последовательно и по плану. 19 числа Солнце переходит в Рыбы, в Ваш 12-й дом. И в таком положении Солнце будет находиться месяц. И это будет хороший период для того, чтобы разобраться с собой, своими желаниями. Как видите, эта тема актуальна для Вас на протяжении всего месяца. И Солнце будет помогать Меркурию, который будет двигаться вспять в Вашем 12-м доме, расставить все точки над «и» и разобраться с вашими приоритетами. Также это будет хорошее время для работы в уединении, а также для того, чтобы готовиться к какому-то важному этапу. 20 числа будет точный аспект между Юпитером и Нептуном. Это очень благоприятный аспект, который будет воздействовать полмесяца. И этот аспект затрагивает ваш 10 и 12 дом. Он поможет вам добиться каких-то значимых результатов в вашей работе, карьере. Это хороший аспект для того, чтобы опять-таки уравновесить ваши мечты и цели, ваши желания и то, что вы реально можете сделать на данный момент времени. Это хороший аспект для тех, кто активно развивается в социальном плане, кто взаимодействует с большим количеством людей, кто является организатором каких-то мероприятий или кто имеет определенную должность. Тогда этот аспект поможет вам эффективно взаимодействовать с этими людьми и совершить даже больше, чем вы предполагаете. 21 числа Марс будет делать тринг Урану и будет затронут ваш второй и десятый сектор гороскопа. Этот аспект поможет очень быстро добиться определенных финансовых целей, которые вы себе поставите. Это очень хороший аспект для того, чтобы выполнять большое количество задач за очень короткий период времени. Так что можно сказать, что... Середина месяца — это у вас очень насыщенный и очень эффективный период. 23 числа будет новолуние в Рыбах в вашем 12 доме. И новолуние показывает новые тенденции, которые появляются в жизни. И, как видите, 12-й дом фигурирует в этом месяце благодаря ретроградному Меркурию, благодаря Солнцу, который находится в этом секторе. И новолуние еще раз подчеркнет те темы, которые были для вас новыми и которые появлялись в начале февраля. То есть это новолуние еще больше сделает акцент на вашем внутреннем состоянии, и оно подтолкнет вас к тому, чтобы вы начали расставлять акценты внутри себя и больше прислушивались к себе. 23 числа Венера будет делать квадрат к Юпитеру и будет затронут ваш первый и десятый сектор гороскопа. Этот аспект может давать траты, когда вы просто не в силах себя сдержать. То, что вы захотите, то вы и покупаете. Также это аспект, когда мы делаем что-то чересчур много. И это не всегда может быть полезно и не всегда скажем, оправданно. Поэтому умеренность — это главное, главный совет на этот день — соблюдать умеренность во всем, что вы делаете. 24 числа Марс будет в соединении с Южным узлом, и в период с 22 по 26 число может быть такое время, когда вам нужно будет много отдавать для того, чтобы получить то, что вы хотите. Это период, когда вам придется вложиться в какую-то идею, возможно, делать даже что-то на правах благотворительности. Этот период может ознаменоваться тем, что вы захотите кому-то помочь, оказать поддержку. И поэтому будьте готовы, что в это время, возможно, вам придется что-то отдать для того, чтобы улучшить жизнь другого человека. 26 числа Солнце будет в соединении с Меркурием в вашем 12-м доме. Этот день не подходит для принятия важных решений и для того, чтобы уже окончательно заявлять о своем решении. В то же время этот день очень многое может прояснить для вас. И, скажем, это может быть своего рода итог целого февраля. Вот то, что вам стоит запомнить, взять на заметку и в дальнейшем учитывать. 28 числа Венера будет делать квадрат к Плутону и будет затронут ваш первый и десятый сектор гороскопа. Этот день может принести важные решения, связанные с финансами, возможные траты в этот период и траты довольно существенные. Также иногда такой аспект дает эмоциональное событие, которое может вызвать переживание, или то, что вы вот будете сосредоточены только на какой-то одной теме, которая вас будет волновать больше всего. И, наконец, 29 числа ретроградный Меркурий вновь будет делать аспект к Урану, поэтому будет повторение того аспекта, который был в начале месяца. И данный аспект может принести, опять-таки, пересмотр каких-то ваших идей, это что-то новое в вашем подходе к решению финансовых вопросов. Это может быть обсуждение каких-то моментов с вашими друзьями или единомышленниками. В любом случае, в этот день желательно советоваться прежде, чем принимать важные финансовые решения. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!